Ребята, чем прежде начать ролик, советую вам подписаться на канал 5RPA 2005 YouTube Games. Паре хороший ютубер. Он только запустил свой ютуб. 37 подписчиков. Делает интро, шапки и аватарки для канала YouTube. Давайте подписываемся, ну, а мы начинаем видосик. И всем привет, дорогие друзья, с вами я Никита Девисхов, и сегодня я буду продолжать как создать свой сервер в Майнкрафт на версии 1.8 до 1.8.9, вторая часть. В прошлой серии я говорил, что мы будем сегодня устанавливать плагины. Это плагин Out to Me. Этот плагин добавляет на ваш сервер регистрацию, плагин AutoSafe World, автоматическое сохранение мира, чат менеджер. Это совершенно умная система, которая включает в себя все функции изшитого полицея чат менеджер и добавить много больше возможностей. Например, вы можете префикс или суффикс других игроков, использовать переменные цветов. Ну, вы сами прочитайте, я вот это все вам скину. Потом ти-чоп это просто, ну, магазин можно будет делать. Эклерово, это, короче, мусор будет у вас убирать. Вот все плагины я приготовил. Заходим на наш сервер. Сейчас я их вот туда вот скину. Заходим на наш сервер. Видим папочку плагинс И вот эти вот папочки все кидаем сюда. Блин. вид список. Вот так вот кинем. Запускаем наш стартбат. Сейчас я вернусь, когда у нас запустится сервер. Все, ребята, наш сервер запустился. Сейчас я захожу в наш Майнкрафт. Вот тут прогрузились все папочки. To me. Их настраивать не надо. Я их уже настроил. After Save World, T-Shop, Plugin Magic. Ну кому надо настраивать? тут все пагины я настроил папочки сейчас я их копировать пока не буду все мы на майнкрафт зашли и вот сейчас посмотрим ай опять звук надо будет одиночная игра вот видите серая майнкрафт найкрафт заходим на него и что мы сейчас будем видеть? Всё. давайте даже наполним экран, сделаем. Нас кидает, и у нас в консоли пишется регистр, паспорт, конфирм, паспорт. Ну, значит, мы пишем... Паспорт наш. Это я придумал только паспорт. И все, мы зарегистрировались. Но когда вы будете заходить обратно на ваш сервер, у вас там должно писать что-то видите эо, логин там. Mm. Все, первый плагин работает, ну, а второй плагин, блин, этот плагин называется Хлеоройк, например, сейчас вот возьмем лестницы, это и это. Посчитайте, сколько это будет, и мы теперь это выбрасываем. Вот эти печки. Лерлайк, like, это тоже должен... Это плагин, который убирает это. Но это сам член. Он... Это мусор он убирает. Вот, так вот скажу. Сейчас. Какое-то время должно пройти у нас. А я пока показывать буду другой плагин. Например. Давайте поставим железо. Вот так вот. Поставим фунтук. И вот тут вот пишем. Бай, бай, бай. Дальше я не помню. Но я помню что-то. Там надо водить. Машник, давайте ведем Никита, Деви, Схов. Ребят, я сейчас. Все, ребят, я тут. но ну, я не знаю, как магазин делать. Посмотрите в гугле, я сейчас этого делать не буду. Ребят, вам отвечаю, плагины все работают. Вот, сейчас покажу что, митчишоп. Потом, что еще за плагины мы устанавливали с вами? Аутоми, чиршоп, вот. Ребят, я вам отвечаю, что плагины все работают. Не беспокойтесь, они проверены. Ну что ж, с вами был я, Никита Девисхов. И если вам понравилась вторая серия, то ждите новых серий про создание сервера в Майнкрафт. Да? С Индерменом, братишка, мы станем. Эй, братишка. В следующих сериях мы установим плагин под названием ну, Skin Restore. Это менять скин там. И мы поменяем с вами скин. Мы также будем делать киты. И все переводить на русский, ребят, все переводить на русский я буду не в роликах, да. Сейчас мы оденемся. Все, да. ребят, давайте наберем, надо на том видео мы набрали. Не помню, сколько просмотров, но почти 20 просмотров, ребят. Давайте над этим видео наберем уже 50 просмотров. Которые я. Блин. Ладно, ребят, всем пока, с вами был я, Никита Тевисхов, наберем 50 просмотров и я создаю новое видео, всем пока.